Всем привет! Вы на канале Тривка ТВ И сегодня я буду открывать Вот такой домик Пони Twilight Sparkle И подруга Юзи Кора. В этом наборе есть Пони одеты в Хэллоуинские наряды Так как этот дом И эта серия такого праздника Хэллоуина посвящена Такой домик Вот у них такие наряды Хэллоуина Это вот сова такая вот это друг нашей пони Violet Sparkle. Вот такой хороший домик. Давайте его откроем. Открывается он где-то здесь. Сзади. Так, вот, да, сзади он легко открылся у нас. Да. О, даже очень легко достался. Так, давайте сначала достать...